Всем привет! С вами Иван 5395, и я вам хочу сказать, в моих видео будет здесь такая штука появляться, потому что я не купил этот, ну как вам сказать, ну штуку вот. Всем здравствуйте, с вами Всем привет! С вами Иван 5395. Сегодня я вас научу устанавливать карты на Minecraft 1.4.7. И просто вводим в поисковики карты на прохождение для Minecraft 1.6, там на любой, короче. Я поставлю 7. И скачать карты на прохождение бесплатно. Вот, давайте убежать из... Не знаем, скачиваем с сайта. Скачивание проходит. Так, мы находим любой Майнкрафт. Любой, который у вас есть. Ну, я вот, вот этим пользуюсь Майнкрафтом. Есть пиратский Майнкрафт, но у него там не открыть файл. Так, нажимаем свойства любого Майнкрафта. Ну, какие есть. Расположение файлов. Вот на твоем расположение файлов. Вот закрываем. Находим папку Save. Service, а они сервер. Савис, на заходим сюда. У меня уже есть карта. Так, что мы скачали здесь. Мы просто нажимаем, выбираем этот и сбежать из замка мы просто переносим сюда. Вот, она принеслась. Теперь заходим Майнкрафт. Это можно было уже закрыть. Заходим Майнкрафт. Подождите, открыть. Так вот она открывается. Здесь мы можем поставить ну, галочку, можем не ставить. Запускаем Майнкрафт. Так вот, сейчас подождите, это я все спрячу. Офадет, она не ушла. Вот заходим сюда, и вот она самая последняя называть. Сбежать из, из замка выходит на нее я большой небольшой экран и у нас тут читерская штука появилась я не знаю где тут появился а если сейчас у нас чит стоит то я просто ну, другой сейчас сделаю я просто сейчас нажму и мы должны наверное, тут были появиться типа и вот карты, ну я карту не буду скидывать, короче, вот вам карты, вы так сможете любую карту скачать. И да, всем до скорой встречи. встреч. ну, что я вам говорил, до скорой встречи? Просто вам всем скажу. Всем до скорой встречи, с вами был Лолом 5399, всем